Привет. Я Брайан Трейси, оратор, мотиватор и автор различных книг по личностному росту. Сегодня я расскажу вам о различных ментальных законах. Понимание этих законов приведет к изменению всех аспектов вашей жизни. В лучшую сторону, конечно. Возможно, вы уже знаете, что во Вселенной действуют законы двух типов, Законы, созданные человечеством, и законы природы. Вы можете нарушать человеческие законы, например, правила дорожного движения, и вас могут на этом поймать или не поймать. Но, попытавшись нарушить законы природы, вы будете пойманы каждый раз без исключения. Законы природы, в свою очередь, делятся на две категории. Законы физики и ментальные законы, Действие законов физики, например, тех, что управляют электричеством или механикой, может быть проверено путем контролируемых экспериментов и практической деятельности. А вот ментальные законы можно проверить только с помощью опыта интуиции. Наблюдая за их действием в собственной жизни, некоторые ментальные законы были сформулированы примерно во втором тысячелетии до нашей эры, то есть примерно 4000 лет назад. В те времена указанные принципы не были предназначены для широкой публики. Знающие об этих законах считали, что средний человек неверно истолкует эти законы и будет использовать их не по назначению. Возможно, что для того времени так оно и было. Сегодня большинство указанных законов описаны и обсуждаются открыто. Но несмотря на это, с ними знакомы только немногие. Изучая биографии преуспевающих людей, я заметил, что в большинстве своем они пользовались этими законами сознательно или неосознанно, и в результате им часто удавалось в течение двух-трех лет достичь большего, чем иным людям в течение всей жизни. В действительности любой истинный и долгосрочный успех приходит тогда, когда жизнь приведена в гармонию с перечисленными тремя принципами. Здесь очень важно отметить следующее обстоятельство. Ментальные законы похожи на законы физики в том смысле, что они действуют все 100% времени. Закон гравитации, к примеру, работает всюду на планете Земля 24 часа в сутки. Спрыгнув вниз с десятиэтажного здания, вы упадете на мостовую с одинаковой силой как в центре Нью-Йорка, так и в центре Токио. Совершенно не имеет значения, что вы знаете о гравитации, согласны ли вы с ней, говорил ли вам кто-то об этом, когда вы были ребенком. Закон беспристрастен. Он работает применительно к вам повсюду независимо от того, знаете вы о нем или нет, и удобен ли он вам в настоящий момент. Ментальные законы также работают 100% времени, несмотря на то, что физическое их проявление не так легко увидеть. Всякий раз, когда жизнь идет гладко, ваши мысли и действия приведены в гармонию с этими невидимыми ментальными законами. Каждый раз, когда вы сталкиваетесь с проблемами, вы неизменно нарушили один или более законов, заведомо зная об этом или находясь в невидении. Из-за их центральной роли в достижении счастья очень важно познакомиться с ними и интегрировать во все, чем вы заняты. Закон первый – это закон контроля. Закон второй – это закон причины и следствия. Закон третий – закон веры, четвертый – закон ожиданий, пятый – закон притяжения, шестой – закон соответствия, и седьмой – это закон ментальной эквивалентности. Подробно об этих законах вы можете узнать, посмотрев наш плейлист, где я подробно рассказываю о семи ментальных законах, Потратите вы всего лишь полчаса, но вы сможете кардинально изменить свою жизнь, ибо законы природы нарушить вы не сможете. Если вам понравилось видео, то обязательно поставьте лайк, подпишитесь и поделитесь с друзьями, чтобы они тоже узнали об этой тайне.